Так, теперь я хочу сказать, что не все так трагично и драматично. Во-первых, мы никогда не можем уже вернуться в природу. Мы не можем в природу вернуться хотя бы потому, что... Если мы с вами выпустим домашних животных и животных из зоопарков в природу, они сдохнут. И мы тоже, если мы начнем, попытаемся вернуться в природу, то у нас уже адаптивных сил, запаса прочности не хватит для того, чтобы выжить там. Поэтому надо находить выход в условиях мегаполиса. Итак, если... У нас есть теперь в биомеханике, в биомеханике у меня я разработал энергоэкономику, биомеханику и топологию. Мы будем вокруг этих трех наук, которых пока еще не было, крутиться дальше и часто будем к ним возвращаться, потому что энергоэкономика, биомеханика и топология это раздел междисциплинарной медицины которая требует не узкоспециализированной, а междисциплинарной и мы к этому будем возвращаться и говорить на языке междисциплинарной медицины будем говорить о всех этих проблемах итак, теперь я хочу сказать следующее, что у нас в условиях мегаполиса есть искусственно созданная тренажерно-тренировочная среда под названием фитнес. Фитнес, фитнес, фитнес. И теперь фитнес у нас есть, но ну, мы его так называем, один-ноль. Энергозатратный фитнес 1.0. Цель этого фитнеса – сжигать энергоресурс, сжигать калории. Делается это на психоэмоциональном подъеме, на морально-волевых усилиях. И везде, когда вы приходите в фитнес, вас начинают стимулировать, активировать и так далее. Это – Необходимо для того, чтобы вы энергоресурс, который у вас избыточный, сжигали. Когда целесообразно сжигать энергоресурс? Если здоровье много, помните, я говорил, дети природы, им надо сжигать, чтобы они потом в этом социуме вели себя корректно, они фитнес и сожгли, устали, и они корректно ведут себя, оделит майки и, в общем-то, спокойные. Это первые дети природы, они ходят в качалку, они ходят на энергозатратный спорт и так далее. Это фитнес 1.0, в конечном итоге это фитнес-спорт. У него вся атрибутика этого фитнеса – это Спорт. Спорт. То есть, энергоресурс сжигаем, сжигаем, чтобы он потом восполнился, ну и так далее. Кто, кому нужно сжигать? Детям природы, и прям сам Бог видел. все, что лишнее, сжечь. Дальше, те, кто в стрессе, в социальном стрессе, они прокачались, проработались, у них лишняя дельта энергии, запрессованного энергии стресса, как-то будет выходить. Это стресс. Стресс. Они пробегались, они прокачались и проспортовали. Все это на психоэмоциональном подъеме, на морально-волевых. В соревновательном режиме они сожгли. И третье, это у кого избыточный избыточный вес. Вес здоровья хороший, а вес избыточный. И они должны этот энергоресурс сжечь. И им про это все дружно говорят. Итак, это фитнес 1.0. Но с определенного момента уже сил и энергии на то чтобы заниматься фитнесом и спортом нет и поэтому им уже этот фитнес не подходит поэтому количество людей которые могут заниматься фитнес 0 10 ограничен это молодые здоровые с 20 до 30 может быть с 30 до 40 но многие из них и работают в фитнесе. То есть, они совмещают приятное с полезным, работают фитнес-тренерами, это их профессия и так далее. Вот, как бы для них все это хорошо. Но теперь нам нужен энергосберегающий фитнес 2.0. И об энергосберегающем фитнесе отдельное. Речь, потому что под него на сегодняшний день есть, ну, в лучшем случае, эллиптический тренажер, беговая дорожка, ну, и какие-то такие вот танцевальные техники. Это фитнес 2.0, когда идет и двигательная активность, но нет морально-волевой нагрузки, нет психоэмоциональной нагрузки. Это в таком спокойном режиме, по ровненькой дорожке мы ходим или бегаем, или прогулки. Скандинавская ходьба относится тоже к фитнесу 2.0. Но есть и на это сил нет. Это фитнес 2.0. И тогда есть фитнес 3.0. Он энергодотационный. Энергодотационный и 2.0 моя разработка, и 3.0. Это чисто мои наработки. Фитнес энергодотационный, когда мы извне человеку можем закачать энергоресурс. Это значит, что мы вот сюда ему, вот так, приделали некую энергетическую дельту. И можем даже вот так сделать. И тогда он будет еще долго тянуть свой социальный успех социальную самореализацию, карьеру, бизнес и так далее, но он для этого должен быть находиться в энергодотационном режиме, тогда вот эти треугольнички они вот сюда ему добавятся, вот сюда, вот так, и тогда у него вот этот ряд обеспечивающая энергоресурса на жизнеобеспечение будет хватать, у кого-то будет хватать даже на двигательную активность, а кто будет особо хорошо заниматься энергодотационным фитнесом, у него восстановится вся, вся дета рода способность. Вот. Но это уже другая тема.